Добрый день, дорогие подписчики нашего канала. Сегодня я хочу вам показать и рассказать о поселке Жемчужной, который находится в 20 километрах Абнкад по Ленинградскому шоссе, то есть в непосредственной близости от Москвы, от Зеленограда, и э, где компания «Зеленый пояс Москвы» строит дома. Поселок удобно расположился в застройке деревни Клушина. Он небольшой, всего 70 участков, и уютно вписан между жилыми домами, асфальтовой дорогой и шикарным лесом, простирающимся на большие расстояния, дающим прохладу и чистейший воздух. В поселке разделено электричество 15 кВт на участок и разводится нитка магистрального газа. Мы делаем уникальное предложение, ведь большой просторный дом со всеми коммуникациями, всего в 20 километрах от МКАД, таких предложений больше нет. Полностью построить и продать поселок планируем в течение трех лет. Строительство и покупка дома возможно на участке Любой площадь от 5 соток до 15, а возможно объединить несколько участков и построить дом на большом земельном участке. Дома в поселке продаются под ключ полностью готовыми к въезду и проживанию. В доме очень тепло, дом отапливается электрическим котлом. Расход небольшой из-за того, что дом прекрасно утеплен, но существует возможность подключения газа, чем мы сейчас собственно и занимаемся. Все коммуникации подключены, из крана течет горячая вода, за горячую воду отвечает бойлер, канализация основана на базе септика ТАПАС-5, все подключено и функционирует. Общественный транспорт непосредственно здесь пока развит не сильно. Ничем обрадовать любителей общественного транспорта не могу. Но удобно добираться от метро на автобусе до остановки «Черная грязь». Автобусы уходит с интервалами 4-5 минут. А далее от «Черной грязи» добраться на такси. Цена от 155 рублей. Скриншот я приложил. Ехать 5-10 минут, что очень удобно. Автобус и маршрутки непосредственно от поселка администрация обещает запустить в 2021-2022 годах. Ну, ждем, посмотрим. Но такси не очень обременительно и гораздо быстрее. В 10-15 минутах езды торговый комплекс «Зеленопарк», где можно найти любые развлечения для взрослых и детей, магазины, рестораны «Белик», «Ашан», есть канатные дороги, над куполом для детей, множество развлечений, размер вам, пожалуй, даже превосходит Мегу. Еще ближе, в 5-7 минутах езды, расположен магазин «Метро». Это гипермаркет, где можно найти все необходимое для дома, как продукты, так и продукты. Спасибо большое, что досмотрели наш ролик до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Очень рады видеть вас в поселке Жемчужный, деревня Клушина. Приезжайте, с удовольствием встретим, покажем вам наши дома. Рады будем видеть вас в чисте заказчиков, гостей и друзей. До свидания. Спасибо.